звезды русского мира и я, Наталья Черных. Завораживающий голос этой певицы любят слушать и моряки-подводники, и студенты, и просто любители душевного жанра русского романса. Обладатель титулов «Национальное достояние России» и «Восходящая звезда русского романса» певица Ирина Крутова сегодня наш гость. Ирина – лауреат многочисленных фестивалей, обладатель множества почетных титулов и званий, которые принадлежат ей по праву. Но главное, наверное, не звания и титулы, а огромная любовь зрителей и слушателей, которые всегда с нетерпением ждут выступления любимой певицы. Ирочка, добрый день. Добрый день. Приветствую вас. Только что был Красноярск. Расскажите, как там в Красноярске вам пелось? Чудесно пелось, учитывая какой там замечательный коллектив, с которым уже достаточно долгое время мы сотрудничаем и почитали. Получается, что 11 лет уже мы общаемся. Вот. И несмотря на долгое расстояние, все равно контакт остался близким. Сила там удивительная, да. Вот да, да. Какая-то энергетика просто... И, и погода сложилась, все сложилось как, как нельзя лучше. И Я вот о чем хотела вас спросить. Вы по рождению казачка, да, родились да. на Дону. Вот в представлении русского, российского человека казачка – это женщина такая мощная, статная, с красивым голосом, с красивым лицом, и которая в случае необходимости может дать отпор. Ну, если необходимость возникнет, я думаю, что Да. Сможем. А вот теперь вопрос. В какой мере вот этот характер, а он есть совершенно точно, потому что за внутренней, вернее, за внешней такой мягкостью, женственностью и, может быть, хрупкостью даже скрывается очень мощный стержень. Это хорошо видно и на не слышно. Вот в какой мере это влияет все-таки на судьбу певицы? А вы знаете, мне кажется, как раз для того, чтобы сегодня быть мягкой, и женственная вот как раз вот эта сила и нужна, угу. потому что быть такой и в жизни, это, наверное, сегодня очень так повседневно даже, потому что сегодняшняя женщина, она вынуждена быть все время в таком э, собранном в и даже чрезмерно еще. собранном состоянии и брать на себя много разных обязанностей, вот. а чтобы сохранять вот эту... Мягкости, спокойствия, мне кажется, вот тут как раз Надеюсь, и проявляется да. Да, да. сила. А у вас очень серьезный, насыщенный концертный график. Как вот поведаете секрет выживания в такой ситуации? Mm -hmm. Потому что нужно выглядеть, нужно улыбаться, нужно быть одетой, нужно хорошо двигаться. Ну я понимаю, что это профессионализм. И все-таки? Сложно сказать, потому что иногда тоже так и... Руки опускаются и думаешь, как, вот как, как еще, где взять силы. Но на самом деле ты ставишь себе в мыслях, да, что у меня вот это, вот, это, вот это событие, и я не имею права ни, ни сдаваться, ни заболеть, ни, не сдаваться, не заболеть, ни так далее. И поэтому да, все время в строю. Ир, ну все время вас представляют как певицу русского романса. На самом деле ваш диапазон ведь шире гораздо. Это и эстрадная песня, это вся лирическая песня XX века. Вот где проходит эта грань? Я правильно понимаю, что и русский романс, и русская капельная песня, и классические классический романс, да. Это все вот одна большая русская песня, да? Ну, в общем, да, большая душа. Да, это без сомнения. Ну, тогда мы, наверное, время петь сейчас обозначим и попросим вас исполнить вот эту самую песню. Эх, Андрюша, нам ли быть Это печали. вот тоже один из секретов, да. понимаете? Да. Некогда. Да, поем. Не прячь, горба, не грай на все лады Поднажми, чтобы горы заплесали Чтоб зашумели зеленые сады Пой, Андрюша, так, чтобы среди ночи Промчался ветер кудрить тебя Поиграй, играй, чтобы ласковые очи Не спрося, взглядели на тебя чтобы горы заплесали, Чтоб зашумели зеленые сады. Дай, Андруша, так, чтоб среди ночи Промчался ветер кудрить ребят. Поиграй, чтоб ласковые очи Не спрося сглядели на тебя. О чем думала, когда вы пели. Замечательные песни, прекрасно. Эти песни пели там наши бабушки, наши да. мамы. А вопрос вот в чем? Публика московская и публика, предположим, красноярская. Вот есть какое-то мне отличие? Я имею в виду возрастной ценз так скажем. Или это все те же, там, 50 плюс, 60 плюс? Отрадно осознавать и видеть и замечать с каждым разом все больше молодых лиц в зале. Угу которые невероятно живо реагируют, на, на эмоцию они реагируют, mm -hmm. ко ко ко ко которая звучит в этой всей музыке. вот На первый взгляд, незамысловатый, какой-то уж очень такой простой, mm -hmm. но этого как раз так сейчас не хватает. И поэтому они тоже все это чувствуют, просто не, не всегда легко им найти эти все ниточки информативные, ниточки души, да, да. где, где можно вдруг напитаться вот э, такими эмоциями но у меня впечатление что все-таки э, в москве с этим хуже обстоит то есть старшая публика галина Сергеевна преображенская фильм об этом говорит да, что взяли ну, зритель так скажем возраста так, плюс э, вот у меня тоже было впечатление что допустим там где-нибудь в иркутске Молодежь сидит в зале, с удовольствием слушает эти песни, и потом выбегают на сцену. Ну Москва да? ведь она ведь и пресыщена огромным количеством конечно. событий, конечно. и поэтому борьба за молодежь идет не на шутку, поэтому, конечно, они выбирают зачастую что-то иное. Но те, которые однажды попадают к нам в зал, счастье понимать, что они уже с нами. Мы говорили уже с вами на волнах русского мира mm. о юбилеях Пахмутовой и Людмила Людмил, Людмил. да. Георгиевна вот. Все-таки я хотела бы, чтобы два слова вы сказали, но так для тех, кто, может быть, не слышал, потому что это были мощные события, это были 90 летие двух гигантских абсолютно для России значимых женщин. Да, это удивительные вообще личности, конечно. И Александра Николаевна, дай бог, еще долгих-долгих лет счастливых и, и продуктивных, да. да, потому что я не знаю еще сегодня таких современников, которые бы вот настолько были плодотворные в своем творчестве и востребованы в любом, в общем-то, возрасте, и это счастье, и, конечно, это были такие замечательные концерты, большие, которые включают в себя огромное количество исполнителей, потому что не прикоснуться к этой музыке невозможно, желание велико, и, соответственно, участников тоже много, и в Кремле был концерт посвящения Людмиле Зыкиной, совершенно тоже невероятного масштаба праздник, и замечательно, что такие концерты существуют и продолжают быть. Дай бог, чтобы они были. Даже музыканты очень многих песен не знают. Я вот да. свидетель того, да. что приходят да. люди говорят, а это что, это пахнет? Как пахнет? Да, вот? да, да. А это вот тоже Александр Николаевич. Да. А это вот из репертуара языка. Я, я, я счастлива, что мне удается да. вот такие так. вот как раз произведения. Угу доставать и угу. сегодня открывать для многих, потому что многие действительно удивляются, потому что не знают. чем понимаешь, что там, допустим, в детстве, в юности ты не мог это постичь, этого постичь, осознать и вот через свою душу пропустить, а сейчас, ну, боже, эта красота да, какая. Да. Ирочка, я хочу попросить, чтобы вы спели тайну, любимую многими. многими. Любимую многими, да, да и мной да. в том числе. Да. Да, давайте. С удовольствием. Для того, кто любит трудных, Нет загадок для того, Эта песня год от года становится все прекрасней это правда и когда слушаешь такое вот ощущение могу ли я а имею ли я право посягнуть да испеть это исполнить когда столько замечательных исполнителей до тебя ее пели я напоминаю друзья что у меня сегодня в гостях певица ирина Крутова. и Ир, я хотела бы поговорить с вами вот о чем еще 75-летия победы гретет это очень важная дата, но это понятно, да, и что все к ней готовятся, и многие уже и готовы. Что в вашей жизни планируется? Вот где вы выступаете, что происходит? Как знаете уже? ли уже? Уже да. знаю, потому что уже не первый год. 9 мая у меня непременно состоится сольный концерт. В прошлом году это был Ижевск, в этом году будет Сыктывкар, и моя программа "Война глазами женщины" с оркестром снова стихи и песни. Расскажите немножко, что войдет в ней. А, много, конечно, песен, и много не вошло, потому что такое количество музыки написано, безусловно, и в, в то время, и после, потому что эта тема она не проходит мимо, Нет, и, она, она, и она останется в наших да. сердцах даже у тех, кто никогда, может быть, до конца не осознавал, что это такое. Да. Мы, мы рождены уже с этой памятью об, об этих страшных событиях. А, конечно, Катюша победная, конечно, Андрюша, чтобы в минуты горести все равно можно было подумать о чем-то светлом и радостном. А, Песня женщины, и, конечно, баллады о матери. Огромное количество песен, и, безусловно, моя любимая, одна из любимейших песен, которую я обожаю, которую, я не знаю, она вызывает такое какое-то особое тепло, огонек, такой простой. И всеми любимые и знакомые. Но почему-то именно эта песня вызывает какие-то совершенно неповторимые чувства. Борис Макроусов, Михаил огонек, поет Ирина И остается времени совсем немного, я не могу не спросить про Романсиаду. Потому что да. в вашей жизни Романсиада совершенно особое место занимает. Совершенно верно. Вот. И Галина Сергеевна Преображенская, дай Бог, есть здоровье, чтобы она все это делала и делала, и делала, и собирала, и организовывала. Ваша Романсиада, она какая сегодня? События, конечно, невероятные, то, что делает Галина Сергеевна со всего мира в буквальном смысле, ничуть ни, ни не преуменьшая, не преувеличивая со всего мира приедут исполнители и будет звучать русский романс. во всем его многообразии это невероятная в палитра Дворца съездов причем я надеюсь, дорогие друзья, что теперь это будет всегда, потому что всемирный день русского романса утвержден. все учиреден, да, да, и всегда в начале февраля, по-моему, как-то это было в конце января, но это все равно вот вокруг этих, да, последняя суббота, но там вот получается, да, она немножечко угу. варьируется. Это очень интересно. Опять же спрошу насчет возрастного ценса. Да, очень молодые ребята, там 17 да, лет, по-моему, да. 17-27 лет. Да? Молодец, Терменсяды молодей. Да. Хорошо ли это? Или это не хорошо и неплохо? просто Я думаю, займет? что это данность, да. Но тот факт, что молодые исполнители интересуются этим жанром, я думаю, что это хорошо. Даже если что-то на первых каких-то в первых попытках может не до конца срезонировать в их сердцах, но я думаю, что роман дает какую-то очень важную и такую серьезную базу, и в том числе, опять же, для Заквост. поиска собственных да. возможностей, и вокальных, и душевных. В общем, я думаю, что это хорошо. Дай бог, чтобы вы много лет еще были, пели, звали, организовывали. А, Ир, я знаю, что появилась в Москве новая камерная площадка на базе театра Вахтангова. Вот Расскажите, пожалуйста, о ней, потому что я знаю, о том, что у вас концерты там бывают. Да, это очень уютное пространство, такое особенное, потому что, опять же, под крылом театра, естественно, оно обладает какой-то такой особой атмосферой. Это арт-кафе в театре Вахтангова, оно достаточно камерная, mm -hmm. уютная, и русские романсы и лирическая песня прекрасно там звучат и воспринимаются совершенно замечательно. И... Звук прекрасный, и свет. Уже и, общем, освоенная площадка, да? Ну, артисты ее... театра вообще там регулярно, потому что это, в общем-то, mm -hmm. для, для них, их э, вотчины, они там, э, по-моему, еженедельно практически там проходят мероприятия артистов театра, они поют, творческие вечера и так далее. Э, артисты именно вокального жанра пока допущены в малых количествах, В Но вот, так да, сказать. нам выпадает такая радость вот, в таком формате тоже звучать, это тоже интересно, это совершенно другое. Следите опыт. друзья за рекламой, потому что ирина круто выбывает там концерты, это очень интересно, потому что камерный жанр он в сердце каждого. Русского, российского. Да. Человека занимает особое место абсолютно. Да. Ну, и, ну, и, конечно, дипломатический зал Кремля. Это тоже совершенно другой, другое восприятие. Потому что это не тот большой зал, где многотысячный да, mm -hmm. вместимость. Вот. Он тоже, опять же, камерный. Mm -hmm. И тоже будут там концерты. У Галины Сергеевны вообще там большой mm -hmm. можно сказать абонемент. Потому что она представляет многих лауреатов. Mm -hmm. К счастью, их все больше и больше с каждым годом. Вот. И талантливейших людей, и всех там можно увидеть, услышать. В общем, следите за нами. Ир, и последний вопрос, который я успею сегодня задать. Очень часто спрашивают молодые люди и не очень молодые. Что надо сделать, чтобы научиться петь? С чего надо начать? Надо начать петь. Это понятно. Да. да? Куда, а, куда по, идти? А, а потом будет понятно, в каком направлении, в, каку, в какую сторону и что нужно конкретно делать. Поэтому, ну это, безусловно, всегда говорят, индивидуальный подход. Так и есть. Нужно действительно найти какого-то своего человека, который тебя услышит, Учите поймет это, да. Учите своих и откроет, да. что тоже немаловажно. Ведь все-таки психологическая составляющая, общение, отношения, это тоже такой важный момент. Я благодарю вас. Это была программа «Звезды русского мира». У нас в гостях была сегодня Ирина Крутова. Спасибо. Я, Наталья Черных, прощаюсь с вами до следующих встреч. Звучали всем знакомые, всем, лю, всеми любимые действительно романсовые шедевры. И вот сейчас это и... Старинный достаточно уже шедевр – это 1938 год, музыка Дмитрия Шостаковича. А стихи написала Дарья Поленова только что неделю назад и посвятила звезде русского романса Ирине Крутовой. Романс «Русский бал». I'm not afraid of Лишь бы только не упал, лишь бы продолжался Этот вальс, несравненный вальс, этот русский вальс Ирина Крутова из шоу-балет «Валерий»